Приветствую, друзья! Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллеги адвокатов». Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве и судебной практике, делимся своим мнением относительно происходящих событий. На протяжении уже нескольких лет в сети часто распространяется информация о возможной скорейшей амнистии. Источниками таких новостей становятся как государственные деятели, выходящие соответствующими инициативами, так и Публичные личности, просто озвучивающие свое мнение. Последний раз амнистия в России объявлялась в 2015 году, и за прошедшее время поводов для ее применения было достаточно. Нельзя не вспомнить 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне и пандемию коронавируса. На нашем канале в 2020-2021 годах были опубликованы несколько видео о возможных амнистиях в стране. В них я рассказывал, что такое амнистия, когда и кому применяется, рассказывал о процедуре объявления амнистии и порядке ее применения, имеющихся на момент публикации видео о основаниях объявления амнистии. Однако, несмотря, казалось бы, обоснованные надежды на объявление амнистии в 2020 и 21 годах, такого события не состоялось. Все указанные видео можно найти по ссылкам в описании к видео, поэтому повторяться не буду. В марте 2022 года появилась новая возможность надеяться на объявление амнистии. Один из поводов – это применяемая в отношении России санкционная политика. Предположения аудитории возможной амнистии материализовались в соответствующем проекте. 16 марта 2022 года группа депутатов от фракции «Справедливая Россия за правду» внесла в Государственную Думу проект постановления об амнистии граждан осужденных за экономические преступления небольшой и средней тяжести. Согласно сведениям Думской электронной базы, 17 марта законопроект был направлен в Комитеты Государственной Думы для согласования. Причем глава Комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя инициативу Средства массовой информации, высказал мнение о расширении предлагаемой амнистии. 17 марта в интервью Рио Новости он сказал, Считаю, что не надо ограничиваться исключительно экономическими статьями. Можно посмотреть шире. Например, небольшая кража при условии компенсации ущерба. И категории тоже. Женщины с детьми, инвалиды с соответствующими заболеваниями и так далее. Необходимо внимательно посмотреть и определить ту категорию, которая не может принести никакого вреда, отметил Нилов. Однако, говорить о расширении амнистии все-таки пока рановато. Обсудим же, какие предложения выдвинуты в настоящее время. Кого же, возможно, коснется амнистия 2022 года? По каким статьям Уголовного кодекса? Пока законопроект об амнистии касается только лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений небольшой или средней тяжести, предусмотренных соответственно Уголовным кодексом Российской Федерации. Это Just части 1 2 5 статьи 159 мошенничество части 1 2 статьи 159.1 мошенничество с использованием электронных средств платежа части 1 2 статьи 160 присвоение растрата 171 статья регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом 171 прим Производство приобретения хранения перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесение информации предусмотренной законодательством российской федерации статья 177 Злостную уклонение от погашения кредиторской задолженности. Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг. 199. Уклонение от уплаты налогов-сборов, подлежащих уплате организаций и страховых взносов, подлежащих уплате организаций плательщикам страховых взносов. Статья 199. Прим. И с неисполнением обязанностей налогового агента. Статьей 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Статьей 199.3. Уклонение страхователя физического лица от оплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 194. Уклонение страхователя организацию от уплаты страховых взносов. Статьей 201. Злоупотребление полномочиями. Какие же предпосылки амнистии 2022 года? Как я указывал ранее, в обосновании предлагаемой амнистии авторы инициативы ссылаются на вводимые и уже действующие санкции в отношении России. Об этом прямо указано в пояснительной записке к законопроекту. Цитата. Цель данной амнистии вернуть к экономической деятельности в период серьезной санкционной нагрузки на экономику Российской Федерации предпринимателей, которые могли бы активно создавать необходимые для импортозамещения организации и предприятия новые рабочие места. Говоря проще, цель амнистии это освободить многих коммерсантов из СИЗО и колоний, а также от иных видов наказаний, не связанных с лишением свободы, чтобы они могли спокойно поднимать экономику страны. При этом интереснее проекта амнистии резко критические оценки действующей статьи Уголовного кодекса, отраженные в пояснительной записке к законопроекту. Так, в пояснительной записке к законопроекту об амнистии прямо написано, что предлагаемые к амнистии статьи Уголовного кодекса нередко используются для того, чтобы искусственно перевести правоотношения из гражданской плоскости в уголовную, в том числе при рейдерском захвате бизнеса. Также далее указано, что по оценкам экспертов, например, различные толкования статьи 159 «Мошенничество» позволяет объявить преступление почти любую сделку, отчуждение активов или даже платеж. Для этого нужно лишь подтвердить, что имели место обман или злоупотребление доверием. Резкую оценку также получила статья 160 присвоение растрата которую в пояснительную записку к законопроекту об амнистии «Справедливо» назвали резиновой, потому что следствие зачастую без особых усилий может приспособить ее под свои потребности в конкретной ситуации. Растрату нередко применяют в конфликтах наемного менеджмента и владельцев, Чтобы ее использовать, акционерам достаточно выбрать определенные действия руководителей и от имени компании объявить их либо убыточными, либо несогласованными и нанесшими ущерб. Остается надеяться, что инициативы о применении амнистии и высказывания об ослаблении давления на бизнес будут реализованы. Они останутся очередным проектом. В настоящих условиях чрезмерное давление на бизнес может способствовать его фактическому уничтожению. Так, из доклада уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей за 2021 год, Почти 80% опрошенных предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным и полагают, что российское законодательство не предоставляет достаточные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования. Более 30% обращений в адрес уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей составили обращения, связанные с уголовным преследованием. Половина обратившихся в связи с уголовным преследованием предпринимателей привлекались к ответственности за мошенничество. Подавляющее большинство обратившихся предпринимателей указывают на необъективность и обвинительный уклон следствия. По их словам, суды зачастую соглашаются с позицией следствия без полноценного исследования и оценки доказательств. Как всегда, статью, позвученную и многим другим темам, вы найдете на сайте филиала «Дики», на канале Яндекс.Дзен и в Телеграм. Ссылки на другие соцсети, ссылки на упомянутые видеодокументы, а также на контакты для связи вы найдете под видео. Подписывайтесь на канал Коллеги Адвокатов, ставьте лайки, пишите комментарии. Обращайтесь, и мы ответим на ваши вопросы. До встречи!